всем привет на моем канале сегодня буду готовить еще один торт в новогоднем стиле это будет торт елка у меня готовый бисквит разного диаметра выпекала я бисквит в наборе из таких форм в принципе неважно в чем и как можно собрать по любому диаметру данный торт ну и здесь примерно у меня 12 8 и 7 сантиметров диаметр бисквита как видите, он у меня окрашенный. То есть, когда замесила тесто, разделила его на части и окрасила. Затем в форму выкладывала по ложке разного цвета теста. И здесь у меня масляный крем с шоколадом. 360 грамм масла и 100 грамм молочного шоколада. Все перемешано до однородности. Вот такой крем. Все, теперь начинаю сборку. Разрезаю без квит. Вот такой он получается разноцветный внутри. У меня получилось 7 коржей. И теперь отправляю в холодильник. Так, торт у меня отстоялся в холодильнике, то есть он уже схватился хорошо. Мне необходимо придать форму конуса, то есть в виде елочки это все обрезать. Беру оставшийся теплый крем, он довольно мягкий, и покрываю сверху елку. Также, если вам нужна идеально ровная елка, допустим, под мастику, тогда можно кремом и выровнять все вот эти погрешности, которые для меня, в принципе, сейчас не играют никакой роли, потому что я буду оформлять белковым кремом. Белковый крем я уже приготовила. Такой он плотный, хороший получился. Часть я отложила, не окрашенного, остальное окрашиваю зеленый цвет. Елочка также постояла в холодильнике, крем схватился. Сейчас буду оформлять покрою будущий торт кремом, я буду использовать насадку травка и начинаю оформлять. я взяла небольшой кусочек мастики и с помощью вот такой вырубки сделала звездочку которую сейчас вставлю на верхушку чтобы звездочку не повредить я сначала делаю с помощью шпажки ход и вставляю без труда звездочку вот что получилось сейчас я с помощью посыпки украшу торт это будут игрушки у меня обычный кондитерский мешок я обрезала уголок буквально сантиметров и три закладываю сюда крем так определяю где у меня лицо торта и отсаживаю подарочки они будут такие круглые как круглые коробочки При желании крем можно окрасить в любой цвет либо сделать из мастики квадратные подарочки плюс потом ленточку прицепить я сделала из атласной ленты бантики если вы не хотите такое делать не делайте возьмите сделайте из мастики я просто показываю пример и вот я сюда бантик на каждый подарочек наклею С помощью плунжеров я сделаю из мастики снежинки. У меня есть вот такой Дед Мороз. Я его делаю из мастики. И я его здесь же тоже и поставлю. К моей елочке. И немножко сверху я присыплю сахарной пудрой. Вот такой торт новогодний у меня получился. Еще одна идея вам в копилочку. Очень классно смотрится Дед Мороз вообще елочка, что ее можно скушать. Классно. Так что, кому идея видео понравилась, была полезна, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы! Пока-пока!